На протяжении многих лет мы, к сожалению, наблюдаем неправомерное отчисление и оценивание белорусских студентов в высших учебных заведениях вашей страны. Украинская ассоциация студентов всегда была и остается солидарной со студенческим движением Беларуси в процессе борьбы за демократическую страну и систему управления высшим образованием. Потому что студенческое участие в общественных акциях, в каких-либо политических движениях и другие способы выражения гражданства позиции не должны влиять на оценивание или обучение студентов в высшем учебном заведении. К сожалению, в последние несколько лет еще участились случаи неправомерных отчислений или занижения оценок активистов белорусского движения. Поэтому мы призываем всех студентов Беларуси бороться за ваши права, бороться за качественную систему высшего образования, ни в коем случае не показывать толерантности нынешней системы, которая абсолютно неправомерно занижает оценки и отчисляет студентов за их активную гражданскую позицию.